дегтя, но все же даже она не способна испортить атмосферу единения с природой. Я выбираю жить я выбираю жить, я выбираю жить, я выбираю жить, я выбираю жить Александр Александров, Евгений Максимов, Универньюз.